Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю.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 видеоиграм, таким, например, как Myth of Empires и не только. но мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну, несмотря на все те нехорошие времена, которые переживает сейчас эта замечательная игрушечка... Да-да, я имею в виду именно те события, которые сейчас происходят в Стиме. То, что игра пропала из Стима, это не просто так, и разрабы сейчас судятся с еще одной конторой, которая обвинила их, вроде как, в краже исходного кода. Но посмотрим, чем это закончится. Мне и самому, если честно, стало интересно. А потому сейчас можно игрушечку в Стиме не наблюдать. но всех тех, кто уже успел приобрести игра нормально работает обновляется и все с ней хорошо ну и буквально на днях разработчики выкатили нам совершенно новую информацию по поводу совершенно нового обновления которое привнесет нам в игру множество интересных плюшек приколюшек которые нас заинтересуют ну и давай о некоторых из них я тебе поподробнее сейчас расскажу грядущее ближайшее обновление запланировано на 11 декабря в которое будут входить бронированные слоны и носороги и иметь теперь достаточно серьезную защиту и вселять в страх сердца ваших врагов Теперь можно будет снаряжать наших слонов и носорогов доспехами и топтать кого угодно, кто встанет у нас на пути. Если честно, играя в эту игру достаточно давно и до сих пор пока еще не дошел ни, носор... ни до носорогов, ни до слонов, но видел уже их встречались они мне. Конечно же хочется тоже попробовать посмотреть, как это будет выглядеть на самом деле. Также если не 11 декабря, а немножко попозже, следующие обновления будут добавлять в игру новую серию мебели. Скорее всего это будет ближе к концу декабря. Действительно у нас немножко не хватает мебели и. не Некоторые с удовольствием бы обустроили свои комнатки, да, свои дома более как-то уютным образом. Но пока что, ребята, этого нет. Ждем новых обновлений. Все в процессе, что называется. Разработчики работают над игрой постоянно. Вот это, конечно же, радует. В основном это обновление будет включать в себя контент праздничного характера. Для того, чтобы в игре ты смог отметить Новый год как нужно. Ну и дальше, что касательно Нового года, то разработчики подготовили для нас несколько специальных игровых событий, которые ознаменуют первые праздничные события в мифов Empires. В период ивента вы можете выполнять ежедневные новогодние задания, чтобы получить фрагменты новогоднего наряда. Ну и для этого нужно будет собрать необходимое количество фрагментов, чтобы объединить их в новый новогодний наряд, ограниченный по времени. Да, наряд нам будет даваться только на ограниченное количество времени, только на период новогодних праздников, так я понимаю. Также в преддверии праздника будут уникальные события, такие как новогодняя охота за сокровищами, битва с снежками и фонари в небе. За все эти события будут предусмотрены различные сюрпризы. Играть в игру и получать удовольствие от праздничных событий теперь будет гораздо веселее и интереснее, именно когда вы играете с друзьями. Также разработчики упянули, что в ближайших обновлениях они выпустят два новых набора тяжелой брони. Это будет набор позолоченной брони и серебряной брони. Если честно, брони и так в игре уже навалом, но это, ребят, не может не радовать, потому что всем хочется индивидуальности. И чем больше у нас будет различного шмота, различных скинов на оружку, на броньку, тем будет... Будет круче тем мы можем более эффектно и круто проявлять себя по поводу параметров этой новой брони пока что ничего совершенно не указали скорее всего, она будет схожа уже с какой-то из существующих по своим характеристикам. Ну и в дополнение информации про слонов и носорогов у нас появится седло для боевого слона и седло для боевого носорога, с помощью которых мы после приручения животных, да, можем на них кататься. Хм, интересный момент, а разве сейчас нельзя кататься на слонах и носорогах? Прошаренные игроки, пожалуйста, подскажите, ну Басу, по этому поводу я, если честно, еще пока не в курсе. Можно ли сейчас или только после обновления можно будет это сделать? Ну и сразу же хочу развеять твои сомнения по поводу того, что зачем мне сейчас играть в эту игру ведь у нее там проблемы в стиме ведь там несколько каких-то недоблогеров и недогеймеров сказали про нее что она так себе отстой она скатилась там из-за того что они толком мне не разобрались Нет, друзья ни в коем случае не слушайте этих людей проект на самом деле очень амбициозный очень интересно играть а не слушайте да слушайте только себя и своих друзей Ну иногда может братишки скрэчу прислушаться но это уже как говорится по желанию и лично меня до сих пор радует тот факт что игра помимо хорошей поддержки помимо регулярного выката каких-то обновлений, фиксов, багов и прочего, продолжает давать нам нескончаемые, просто обалденные ощущения от игрового процесса. Это связано с тем, что ты постоянно исследуешь, постоянно развиваешься, как бы сильно ты ни задротил в игре, ты постоянно будешь находить для себя, к чему тебе стремится дальше и как тебе развиваться дальше. Плюсов у игры достаточно много, они перекрывают все минусы, а минусов становится, естественно, с каждым днем все меньше, но потому что фиксят, баги-то фиксят, да, поправляют, обновляют и так далее. А какую еще интересную информацию ты знаешь про игру, дорогой мой друг Напиши мне об этом в комментариях, не стесняйся И мы с тобой предметно об этом пообщаемся Также хочу упомянуть, что я до сих пор активно играю в эту игру Если у тебя будет желание присоединиться К нам и к нашей гильдии Ура игра, она между прочим называется И вся информация находится под видео Где нас можно найти точно Если тебе хочется присоединиться, пожалуйста присоединяйся Мы ждем всех желающих в наши ряды Ну что ж, я надеюсь информация, которую я сегодня тебе рассказал Была для тебя полезной А если же это и не так, поругай братишку Скретча. Напиши ему, что ты мол здесь